Всем привет! Сегодня у нас вот такая УШМ -ка. ГА-5040. В принципе, с мотором, с двигателем тут все нормально. Проблема здесь у нас с редуктором. Я его уже разобрал. Проблема здесь какая. Лопнула вот эта система. Это как раз и есть система SJS-2. То есть защита, не защита, а уменьшение вибрации при пилении. И вот, давайте посмотрим, что я буду менять. Буду менять шпиндель артикул нового шпинделя. Потому что, видите, вот здесь износ. сцепление сцепление мы здесь меняем потому что она просто лопнула вот она лопнула и осталось внутри подшипника подшипник вот он новый 210-3028-6903Z Компания NSK Муфту 310-683 На муфте тоже видите какой износ Далее мы меняем опору весь редуктор считали он видите внутри из нас вот шестерню большую 227 512 потому что это слизано просто в хлам. Ну и естественно ответный 6.2 маленького. 227.591. Вот она. Ну а здесь комплект всяких шайбочек. Все остается там, гаечки, шайбы. Все старое, кроме одной Вот кроме вот этого стопорного кольца. Сейчас мою редуктор и приступаем к замене. Помыли. Можно собирать обратно. Да, и подшипник еще вот этот поменяю. Пиндель запрессовали, теперь сюда шайбочка одевается, а сверху шайбы вот этот набор, то есть шестерня, шестерня напрессовывается вот на эту муфту и сюда подшипник. Э эту запчасть еще можно приобрести в сборе, то есть вот эти три запчасти, они сразу же будут напрессованы, выйдет чуть дороже. То есть вот в таком виде ну это блин самому сделать две секунды делу ну и сюда нужно немного смазки нанести на шпиндель далее ставим сюда вот эту опору и напрессовываем вот эту штуку но она должна стоять вот здесь то есть вот здесь подскос идет язычок и она должна вот здесь находиться. То есть не вот здесь, а вот здесь. И прессом. Вот так. Далее идет шайба и стопорное кольцо. Ну а сверху подшипник запрессовываем. Все готово. Теперь наваливаем сюда смазки и закручиваем. А с этой стороны одеваем шестерню, шайбочку и гаечку. Да, и все это дело, чтобы затянуть, нужно вытащить ротор. А чтобы вытащить ротор, нужно снять щетки. Приподнять их немножко. Теперь берем ключ на 10 и затягиваем. Подверяем. Только первая скорость. работает. Готово.